Тема проповеди сегодня «Вера в невидимое царство». Иисус больше всего говорил о царстве, о царстве. Царство Божие подобно тому, царство Божие подобно семени. Где царство Божие? Внутрь вас. В сердце внутри, где оно? Оно безмерно, Павел говорит. И Павел в тюрьме много проповедовал о Царстве Божьем. Царство Божье подобно семени, это, что оно се сеется в невидимое семя сердца, а потом видимые плоды в физическом мире приносит, проявление силы, духа. И он много говорит, оно невидимое придет. Но оно сильнее все, это маленькое, немощное, сильнее этого царства. Поэтому вот все евреи мечтали, что придет Мессия, будет царство, до сих пор ждут. И это царство, оно невидимое. И его нужно видеть, это царство, и духом жить в этом царстве, видеть эти картины и, это, и действовать в этих невидимых картинах, как видимых. Мы здесь тоже все, мы все живем, мы все живем в какой-то какой картине, так? В какой какой-то картине. Вот вы живете, у вас есть работа, хорошо, денежки в кармане, хорошо, квартира, хорошо, холодильник, хорошо, все хорошо там, все хорошо. Хорошо, мы живем в картинах, муж здесь, там дети. И когда что-то у кого-то смерть, не дай бог, или еще что-нибудь, или работу теряешь, все, эта картина меняется, ты также в доме сидишь, а работы нет, переживаешь, молится, твоя картина уже спортилась, так? Ты, а вот есть работа, так ты выходные там или в отпуск поехал, а у тебя картина, у меня есть работа, я вернусь, слава богу, у меня мир, покой, и мы все живем картинами, что у меня есть банковская карточка, что у меня есть права, у меня есть машина, у меня есть дом, у меня есть муж, дети, и мы живем в этих картинах, правда? Мы их не ощущаем, но мы живем, знаешь? у нас есть церковь, слава богу, у нас есть там пастор, у нас есть прославление, и мы живем на картины, войдем, а если бы мне было церковь, где куда построиться, она как-то где-то, а, а у нас мы живем этой картиной, мы, правда? Живем церкви. И, вот, но, это, и мы все являемся в какой-то части какой-то картины. Части какой-то картины. Это. И есть, наше, наше тело живет в одной картине, а дух в другой картине. И Библия говорит, как вы родились от этого семени, выросли и живете в этой картине, так вы родились от Бога. И в Царстве Божьем, и теперь в Царстве Божьем нужно жить в небесных картинах невидимых, так как вы живете в видимых. И как вы пользуетесь видимым всем и живете, так теперь научитесь пользоваться вечным, невидимым, чтобы жить вечно, так, понимать вечные законы и управлять видимым миром. Потому что видимое здесь все временно, а невидимое вечно. Поэтому мы люди вечности. Это люди вечности. И как носили образ перстного, должны носить образ небесного. Так? Давайте еще. Мы вот будем... Вы, друзья, не спешите, вникайте, а потом все прослушивайте. Потому что я как-то сейчас смотрю, мы вот проходили школу «Четыре вещи» перед той школой. Там вот эти основы я заложил, я смотрю, господи, хоть, хоть бери по-новому, повторяй. Но надо идти дальше. Ну, давайте возьмем картины. Вот пилот, так? Пилот. Какая картина? Он должен видеть не маленькую машину, а здоровенные крылья, так? Бойные, бывает, летают трехэтажные туалеты внизу, в салон тот, а там бизнес-класс на третьем этаже, есть такие здоровенные, там Огромный. И он должен видеть картину. Так? Габариты своего самолета. Видеть картину маршрута. Каждому самолету дается коридор. В высоте, там, так, потому что другие самолеты летают. Там, это. Каждый дается коридор. Он должен видеть этот коридор. Он должен видеть, куда летит, Скорость и все. Потому что <позже>, позже прилетит или раньше. Там будет занято место. Все же рассчитано. все. И вот он, он движется в этой картине. водитель автомобиля или грузовика. А он видит маршрут, он видит габариты машины, грузовик видит так, а легковушка так, это так. И они видят это, и они живут, они этой картине двигаются. Вот военные сейчас наши за радаром сидят. Слава богу отбили прошлую атаку, что у нас только осколки одни полетели отбили. Что они сидят? Он сидит и видит всю страну и даже больше, так? всю страну. И он сидит и видит картину. И как только всю картину, что летит, откуда, как и так дальше. И все. Он, он живет картинами. Военачальник, полковник или генерал, он видит картину, он не видит это, солдат, но он видит картину, командует этой картиной, боя. Ну все живут картина. Аминь. Аминь. И теперь смотрите, но нужно еще дальше, нужно научиться, можно видеть картину, но, но очень можно, нужно пользоваться. Вчера мне стригли в когда я рассказывал о Боге, там, о деде моем, и так дальше. Это, как мой дед нас учил, говорит, детки, не ходите в воскресенье, никуда не какие-то дела. Говорит, я, он священник я, говорит, я пошел -э, побриться в парикмахерском перед этим, и, и полбрыды -бред, мне побрыли, и драка началась, и они бегают вокруг парикмах, скажу, мне на собрание проповедовать. А я сижу полбороды, попрет. Он сатана вас всегда подведет. Я ида, давай рассказывать про Бога. Говорит, Ни идти никуда, вот только воскресный день, Господа, учил нас я говорю, как, как как я попался. Ну, короче, такое. И я порахмальский говорю, ну давай о Боге там рассказывать. Так? Она говорит, Я в душе верю. Я говорю, о, если вы в душе меня постригли, а не руками. Я говорю, это было, она смеется. Говорю, Мне вот этого толку мало, учиться молиться, учиться веровать, так? Это, учиться высвобождать не в душе. Не в душе меня надо постричь, а руками постричь. Это, это дело. Она смеется. Родаки, мы должны в душе верить, нужны научиться высвобождать эти картины, которые в сердце. Слова Божьи рожать. Если эти земледельцы у нас душою там, сеяли душою, собирали урожай, мы бы умерли, так? Они реально сеять, возделывают и работают. И мы христиане, мы духовные сеять. Павел говорит, сеял, Аполлос поливал, а Бог взрастил, они возделывали. Говорит, я там начал, ты доделай то, доделай то. Они делали, они, они занимались земледелием Божьим. Семена детей Божьих возделали, апостолов, пророков и так дальше, церкви строили. Итак, нужно видеть картины, так и нужно оживлять эти картины. Не просто в душе веровать, так? А оживлять эти картины. Парикмахер учится стричь. Это тоже дело непростое. Это, это бывают такие волосы, помню, я стриг в молодости. Немцы, это, я одну немца стриг, говорят, бесполезно, как попало ты мне? У них такие волосы какие-то жесткие такие. И ты повернешь, уже не так. смешные. Ну, короче, везде надо быть, ту картину нужно оживить. И вот пилот, так, он видит эту картину. А теперь надо эту картину, которую он видит, так? Они по приборам идут. В картину, которую он видит, он должен нажать там на газ, это рулить рулем, озовать и взлетать и по маршруту. Эту картину пилот оживляет. Водитель грузовик завел так дальше. Они просто смотрят, он оживляет эту картину. Он берет, едет куда-то. По маршруту и приезжать и поэтому это военный он здесь за радаром увидел что-то он увидел засек сошлось он нажал кнопку он оживляет эти ракеты они летят и все вот важно то что мы знаем так Оживлять. Земледелец, он берет семена лежать, они как будто спящие и мертвые. И вот семена спящие, они как мертвые. Но он их сеет и оживляет эти семена. И картина, урожает цветы, все, потом, потом цветение, потом плоды. И вот наша задача, друзья, тоже вот взять те же картины, мы земледельцы у Бога. Бог, Павел говорит, я сеял, тот поливал, возвращал Бог. И сеятель сеет семена. И вот Евангелие, оно сеется в сердце, и разум нужно понимать. Разум пропустить в сердце, в сердце принять, так? а потом в разуме держать картину, не дать, чтобы оно поливать... Молиться, славить Бога, держать в сердце, в духовном мире эту картину, и Бог взрастить тебе плод. И наша задача, друзья, научиться жить картинами, получать эти картины, держать эти картины в сердце и поливать их, и оживлять, рожать. Некоторым картинами просто в них нужно жить. Некоторые картины, там, получил квартиру, просто благодарю Бога, получил работу, благодарю Бога, знаешь, как посеял, урожай собрал и все. А некоторые вещи нужно просто жить в картине, как в Царстве Божьем, как во Христе Иисусе, как рука, нога, укорененные, утвержденные, распространяться еще больше, чтобы быть мощными, сильными, приносить плод. И вот этой картиной, вот ну, картину жить, Картина, вот жена знаешь что у него муж, вот машина заглохла, о, Василий, там я, там что-то у меня, а, бровку врезалось, руль перестал работать. О, Василий едет. Это. И люди, которые видят вокруг, люди, вот эта картина, которую люди видят, так? это а Эта картина является основанием для действия. Но нужно потом действовать. Самолет должен лететь, водитель должен ехать, земледелец должен семена не смотреть, верить, а сеять, возделывать. Все эти картины, когда веры, вера – это осуществление ожидаемо. Так? То есть я беру сею, я беру еду, я беру лечу, я беру звоню, я что-то беру делаю. Вот вера – это действие. Я провозглашаю, я исповедую. это. Будет вам, что вы не скажете. Храню добрым сердцем, поливаю, благодарю, говорю, Господи, поспеши. Ты же обещал, сколько жизни той. Аминь. Аминь. Это... И чем лучше картина вокруг меня... Чувство денежки, чувство работа хорошая, чувство там в банке что-то есть, чувство квартира выплачена, чувство что-то знаешь чем более такое есть, машина хорошая новая, так чем позже тебе комфортно. А если чего-то картина, э, э, если картина какая-то плохая, это неуверенность, то приходят страхи. Вы нашли премудрость Соломона, да там стих из Библии, Галя? Премудрость Соломона нашли? Да, ну чуть попозже чуть. Так. И смотрите, мы все, в любом случае, мы все находимся в каких-то обстоятельствах. Вот сейчас мы сидим в этом зале, так? Да. И давайте мы сейчас разберем один пример. Дайте я набрать 4 царство, 6 глава, с 15-23 стихи. Посмотрим на картины. Как мы должны научиться жить картинами. И держать эти картины, и проносить эти картины до планошения утру служитель Человека Божьего встал, вышел, и вот войска вокруг города, кони, колесницы, сирийцы пришли, и сказал ему слуга, «Уэй, господин мой, что нам делать?» И сказал он, «Не бойся, потому что тех, которые с нами, больше нежели тех, которые с ними». Смотрите, он вышел, слуга, и видит одну картину, какая реакция? Крик, шум, гам, что нам делать? Шо? Конец нам, так? Это И молился, и говорил. Значит, он видел только физическую картину. И говорил, «Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел». И открыл Господь глаза слуге, и он увидел, что вот вся гора наполнена конями и колесницами огненными вокруг Елисея. Не вокруг него, а вокруг Елисея. Тот, который видит и держит картину. Понятно? Это только видел со стороны, так? А, то, а Елисей держал эту картину. Вот как написано, ангелы ополчаются а вокруг боящегося. Напомню, как знаешь, в видении один парень показывает. Идет такой, раз мысль пришла. О, Господи! И это, оп, ангел прилетел. А он потом, о, так это же как бы тут начал размышлять, так, опа, еще ангелы прилетели. А потом еще, целая, как стая, как пис, ангелы уже идет, радуется, исповедует, что-то молится, вокруг у него куча ангелов уже пошла с ним. Вот так, как и Елисей, знаешь, вот так, то, что ты в голове держишь картины, и с верою держишь эти картины, то Дух Святый оживляет их. Вот то, что посеяно, посеяно в огороде, так, то оживляет не то, что на полке лежит, так или в кладовке, а то, что посеяно, Бог оживляет. То на, на поле, Он, Он то оживляет. То, что мы сказали, кайса, это Бог оживил. Крещение духом, а это Бог оживил. И вот то, что а мы сеем, так, в духом возделаем, то Бог оживляет картины. И он взял, иди покажись этому священнику, прокаженный. Они взяли эту картину и с этой картиной пошли. И Бог оживил эту картину. Исцеление произошло. Понимаете, вот это наша задача. Людям говорить что-то. Протяни руку, там ли что-то, возьми это слово и сделай действие какое-то по слову. Начни ходить, начни что-то двигать, начни что-то, как у нас одна, год не работала, тот, и я написала, все, ищи работу, ты здоровая. А она, она потом звонит, что-то, говорит, ты что ты, я же тебе это написал, ищи работу, как, я плохо себя чувствую. Ты здоровая, иди работай, и все. А на год, ну, плохо было все. Врачи говорят, еще придешь в психбольницу отправим, у тебя все хорошо. А она не может работать, все, уволилась, уволилась с работы, все. Я говорю, иди работай. она взяла по службе, пошла на работу и выздоровела, все, здорово стало, да? Все, в духе это совершилось, я за нее молился. Иди работай, точно как Христос, говорит, иди, покупайся, так, говорю, иди на работу, все. Все. Это вера, пришло время, все, победа. Я и учил верить, она пошла и все, и стала... Евангелие работает. Аминь. Итак, на чем мы это дочитали? «И когда пошли, и когда пошли к нему сириане, Елисей помолился, Господу и сказал, «Порази их слепотой». И он поразил их слепотой по слову Елисея. Это пользоваться духовным миром, высвобождать физический мир. Это дерево такое. Это на Моисеем седалище сидел хороший человек. И сказал им Елисей, «Это не та дорога, не тот город. Иди за мной, я вас...» Провожу к тому человеку, которого вы ищете. И привел их в Самарию. И когда они пришли в Самарию, Иисус сказал, Господи, открой глаза их, чтобы они видели. Открыл Господь глаза их и увидели, что они в средине Самарии. И сказал царь израильский, не избит ли их мне, отец мой? И сказал, нет, ты ни мечом, луком не взял их так. Предложи им хлеба, воды, пусидят, пьют, и потом отправь их. И отправил их. И приготовили им большой обед, они ели, пили, думают, сейчас зарежу, так. И отпустили их, и они пошли, наверное, после города, как дали, наверное. <сёк> <сёк>, чтобы сейчас выстрелять будет, как дали, я не знаю, это я такие картины рисую. И пошли государы, и не ходили более те полчаса сирийские в землю Израиля. Итак, смотрите, Елисей жил невидимым, а невидимым. Он получал картину и стоял в этой картине и жил этой картиной. Аминь. И мне Бог говорит, когда послал Украину, говорит, земля за земля не формировала, народ сидящий во тьме, увидел свет великий. И говорит, слушай, говорит, все ищи Царство Божие. Когда нету света, ты им говоришь. Это, вот давайте выключим свет, я говорю, это свет красный, это такое, это, это такое, это такое. Он, что-то она рассказала, потом включил свет, вы, вы что-то видите? Вы ничего не видели, о чем я говорил, бесполезно. И говорит, когда я проходил, я говорю, тьма, подвинься, проходил свет великий. И я говорю простые слова, и людям все понятно было. Потому что тень смертная, демоны, которые закрывали умы и сердца, они уходили. И говорит, ты прежде всего приходи, и говорит, Царство Божье. Вот пришел сюда, открывай небеса, провозглашай Царство, ангелов, силу, славу, и тогда проповедуй, побеждай. Дома сделай домашнюю работу, чтобы небеса были открыты. Словно дежурные священники это должны делать. Это и, это и мы все, и приходим все. И тогда Бог работает здесь. Вот это дело. И как-то я видел, что вот легионы ангелов... Ну, Полно такое, вот, говорит, вот куда что такое, говорит, куда ты будешь проходить, поле за огромное такое, и кишат ангелы с золотистым крыльем, вот так и а ты будешь говорить, они будут работать над народом. И вот мы здесь должны видеть, мы сюда проходим, здесь, рыз, здесь рызы всевышние, небеса открыты, ангелы служат. Вот здесь все кишит, баня, возрождение, обновление святым духом. Работа происходит. И вот этими картинами нужно жить. И вот Елисей стоял в этой картине, а потом поразил их так. Это же враги прошли. И вот идешь... И не дай Бог ошибиться, как Петр зашататься, так, чтобы враги опомнились, что ты их не довел туда, знаешь? Это, это, Надо держать картину не как Петр шататься, а держать до столицы, завести в Самаре, а потом картина. Фу. Знаете, поэтому, друзья, Бог говорит этому... Ты город укрепленный, ты железный столб, ты стена». смотри, зашатаешься, так? Не донесешь, как Петр, картины. Убьют тебя, враги, что ж, тогда обманываешь и так дальше. А он с ним открылся им там. Я иду, я покажусь, вам только в другом городе, короче. Это все. И, и, короче, надо держать картины. Вот вера, духовный мир, это вот этот мир, это мир образа. Видите, кафедра, образ. Кстати, надо чуть подрезать ее. Он давно просил образ так, <смех> образы, берем кафедра микрофон, все, все образы какие-то, и духовный мир тоже образы, и всему есть название, это такой микрофон, то такой микрофон, то это кафедра, всему есть название, и в духовном, и когда мы нападаем микрофон, подай то, подай то, мы это, мы называем слово, а получаем образ. Вот так же самое, когда мы в духовный мир говорим слово который называется какой-то образ. Оттуда приходят образ. Ангелы исполняют Слово, Дух Животворит. И вот как мы пользуемся этими образом, так по Слову мы должны четко пользоваться образами небесными и жить ими, а не этими. Эти времена есть, нету, а те в пустыне дают воду и дают ману, они нас, мы должны перейти полностью на духовный мир. Аминь. Потому что, друзья, грядут тяжелые времена. Я не знаю, как-то я пересматривал запись на этой неделе. Что-то тяжелая эта неделя была по здоровью. Это, да, слава Богу, прорвался. Это... И это и Бог говорит, я смотрел там запись, говорит, у вас есть 10 лет. Что такое, давай? я понял, что у нас в Украине есть 10 лет какое то особенного времени. Хорошо, пойдем дальше. Итак, нужно нести картины. Нужно нести картины. Давайте премудрости э, э, Соломона. В полной Библии мне очень нравятся некоторые там, изречения. Так. Соломона, 17 глава, 10.12. Вы не то читаете, друзья, это притча Соломона, а я говорю, приймутся Соломон, ладно, надо было уточнить. Так, сейчас попробую найти. Да. Ибо осуждаемые собственным свидетельством нечестие боязливо. Само нечестное без нечестивый бежит, когда за ним не гонится. И преследуемые совестью всегда придумает ужасы. Мы это пережили, да? Когда где-то виноваты, ты идешь, когда за все тебя смотрят. Я помню, как я ружье нерегистрированно топил, когда покаялся. Из дома, так? Это ты идешь, а ты думаешь, вне при Там по надо было пройти, там я недалеко жил пару кварталов. Но я шел, мне когда везде сейчас милиция появится. Лишь бы мне, знаешь, чтобы вещи неприятности не было. Итак, страх есть не иное, как лишение помощи от рассудка. И чем меньше надежды, где? Внутри. Чем больше представляется неизвестность причины, производящей мучения. Назад еще один стишок, дайте одиннадцатый, Страх есть не что иное, как лишение помощи от рассудка. Значит, когда от рассудка нет, а ты не знаешь, как поступить, так? Приходит страх. А что будет? Вот, или пришел этот самый, э, враги окружили город, а что будет, перепуганный страх, так? От рассудок ты не имеешь, вот ты посмотрел на все окружающее, и твой рассудок не дает тебе ответа, все, конец. Нам нечем защищаться, сейчас нас возьмут, все, сирийские войска пришли, так? И тогда, да, ибо страх не так, чем меньше надежды внутри, Внаружи тебе конец, пришли враги. А внутри тоже у тебя нету не в помощи, так? И когда меньше, чем меньше надежды внутри, чем больше представляется неизвестность причины, производящей мучения. Чем больше тогда внаружи, это, чем меньше внутри, тем больше на страха. Дальше, еще что-то есть, так, Там, или нет? А, там, там выше мы там читали, что так всякие картины рисуют, значит, страхи, страхи, страхи рисуют И вот, смотрите, поэтому мы, так, мы увидели картину, так, это, и мы не должны как бы бежать на красную трапочку. Мы должны, первое, увидели картину, пять источников, вот пять источников, Елисей рисовал картину, Срисовал картину. Закройте двери, просто там ребенок. Это. Срисовал картину. Враги окружили много. Мы то-то. Пять. Совесть. Надо спасать. Надо спасать. Шестой глаз. А потом седьмой, седьмой источник, седьмой глаз. Я обращаюсь к Богу. Господи, как ты смотришь на эту картину? и приходит от Бога, порази их слепотою. Понял Господь. Понимаете, мы, мы должны срисовать картину. Дальше сориентироваться в этой картине правильно. Мудрость, она ищет знания. Потом порассуждать. Много чего, много сатана, вот особенно там, где вот, э, что-то хочет обмануть, там бегом, бегом надо туда шум, хамстрак. Все, спокойно. Бывает, когда спокойно разберешься, многие вопросы решают, даже на, на небо не надо смотреть. Разбираются вопросы, да? Это срисовать все. Потом сверить совестью. Баланс как? Мое отношение добра и зла к этому. А потом... Обращаемся на основании этой картины, обращаемся к не к Богу. Как Он, какую Он даст мне картину, как Царство Божие будет поражать это Царство, потому что не сверхсил дал. Аминь. Отдаст и выход. Мы получили то Царство, которое сокрушит все Царства, а само пребудет вовек. Я голова о них своз, я сверху, а не снизу. Аминь. Я буду, это не, это я для того, чтобы решать эти вопросы. И как решать вопросы? По плоти это, у меня рассудок мне не помогает. И поэтому многие на этом паникуют этапы, многие страшатся, многие переживают, многие пролетают здесь. А Бог говорит, получил эту картину. Обращайся к Богу, к седьмому источнику, в духовный мир, и получи от Бога. То ли слово, как Сидрах, Мисахов Динага, они видение не получили, откровения, Они слово получили, не будем поклоняться, все, решение тут дважды два-четыре, То ли откровение, то ли совесть, что подсказывает, то ли как-то откровение, то ли внутреннее свидетельство больше всего, чувствуешь, что это надо так делать или не так делать. И потом возьми эту картину, так? И начинай, встань в этой картине и действую в этой картины до, до конца. Все. До конца. Это подвиг веры, дерзновения. Я верю, что я, я вот так поступаю, и Христос говорит, держу лице как ремень, и не останусь в стадии. Почему? Потому что Бог мне помогает. Дайте нам, пожалуйста, я не давал исая 50, 50 глава, там Бог мне открыл ухо, открыл, Бог говорит, Христо? Христос говорит, «Бог мне открыл ухо». 50 глава, так? И это дальше, «Ибо Господь, Бог открыл мне ухо, и я не воспротивился, не ступил назад». Смотрите, когда Бог открывает картину, как поступить в этой, в этой ситуации? А картина часто бывает такая, что, она, что надо драпать, как Саул, так? Надо хитрить, надо лукавить, как Яков, надо что-то делать. Значит, люди как-то хитрят, так? А говорит, а Бог открыл, я обратился к Богу, и Бог мне открыл картину. И говорит, открыл, и я не ступил назад. Дальше. Я предал хремет бьющим, ланиты мои поражающим, лица мои не закрывал от поругания плеваний. Это был серьезный путь. И Господь помогает мне. Поэтому я не стыжусь, а поэтому держу лице как кремль. Держу лице мое как кремень и зная, что они останутся в стыде. Аминь. Аминь. Близок оправдывающий меня. Кто хочет создаться со мной? Я, Господи. Станем вместе. Кто хочет судиться со мной? Пусть подойдет ко мне, к нам. Аминь. Вот Господь Бог помогает мне. Кто осудит меня? Все они как одежда обвечают. И вот мы получаем, друзья, мы должны картинами. это получили картину «Я в чреве кита». Рассуждаю, почему я туда попал. Разум. Понял, что то Каюсь Дальше, что мне надо делать? Мне надо получить другую картину. Какую картину? Я знаю, что я должен делать. Даже у Бога не надо спрашивать. Я говорю, Господи, что обещал? Исполнил. Все оставили тебя, а я уже вернулся минуту назад. Все, все, а я ж хороший, что обещал исполню. У Господа спасение, у Господа милосердия, в святом храме воздам славу тебе и так, дальше, все. Все, он, вчера, он, он в одной картине нарисовал, что там или воняет, там все, бодрости, там все плохо, так. Это. А вот, а взял а другую картину и живет другой картиной. Пророчествует что он в другой картине, уже в святом храме. славит Бога и благодарит за другую картину, славить Бога в другой картине. И та картина такая большая оказалась, что киту несеть, выкинул его с этой картины. Иди к своей картине. И эта картина так, она вечно, это слово, пребывает вове оно пробивается к смерти, скалы, гроб открывает. Там работает сила воскресения. Бог оживляет эту картину. Аминь. И в этом наша вера, дерзновение и труд веры. Вот только этим можно угодить Богу. Мы должны давать жизнь. Не философии, не рассказы, а жизнь какие. Это от сердца в то, что в сердце рожать слова жизни, рыку жизни, кормить людей. Вот мы эти деревья. Аминь. И вот мы будем учиться, время уже мы ушло, так? Мы будем, друзья, учиться, учиться не оставать на этом, не оставаться на этом, э, не оставаться на. Ну, вот увидел сколько картину. Все. Нет, дальше совесть, шестой глаз. А потом обращаемся в этой картине. Смоковница изменила. Враги пришли. Ноги задрожали, голос задрожал, а я должен быть спокойный. Потому что когда волны, я ничего не вижу. Я должен быть в мире, уловить картину Божию. Я как-то пророчествовал одному человеку. Он у него куча проблем, я пророчствую. И вижу волны, действительно, куча проблем такие. И как только эти духи живут волны, волны, гладь стала вместо волн. И он смотрит, все ответы на воде, короче, все картины, как что поступать, все там на месте есть. Я должен быть спокойный. И в это время Бог дает какое-то какое откровение. И когда Он дает, дает какое-то откровение, Бог, так? Дает откровение. Я беру эту картину, я растворяю эту картину, это надо нас в прошлый раз, да? <смех> Про бананы так. Что-то вы паровозы по датку спускаете. Спасибо. Это... Я изучаю реальную картину. Друзья, тишина, сейчас помолимся. Реальную картину, рассуждаю о ней, так? Одна женщина пришла, другая и так дальше. Говорит, то мой ребенок, то мой уроник. Я так потом беру, рассуждается. На основании этой картины обращайся к Богу, получай откровения в духе, припоясывай через слово ума, решаю, я буду в этой картине, а потом иду по воде или веду этих в столицу, поразил слепотой, а потом действую по этой картине, до победы. Мне Бог сражается до последнего патрона. Что ты можешь, а потом дальше я. Держи эту картину, не останешься в стадии. Аминь. Не останешься в стадии. Бывает даже что-то тебе непонятно. Я помню, я был баптистом, потом писятника был, и там старший пастор, ну, упал в грех. Я, а я побитый, говорю, Господи, смотри, я же верил веру. Вот смотри, обличи меня хоть в одном пункте. Что я не делал? Дерзал как какие, говорю. Что, ты сказал, что верующие не останется в стадии. А меня все говорят. Ну что, языки, баптисты, договорился. Мы же тебе говорили. Ну, короче, позор, стыд. Я же выложился такой. Я говорю, Господи. Вот ты сказал, что не останется в стадии. А я же в стадии. А что я делал? Я же честно служил. Ну, что-то я это. А говорю, ты сказал, верующие не останется в стадии. И Бог говорит, Моисей. Верил, и пошел там, одного убил, там другого там хотел помочь, да, верил. А потом ее выгнали, знаешь, остался в стыде, знаешь. Ну, позорище было такое, что пастухом, принц пастухом, это овец спасет, да, позорище, да. Ну, а потом остался в стыде он? Нет. Я говорю, ты что, умер, ты еще живой? Живой. Так что ты говоришь, как уже конец, как умерший? Продолжай верить. И через пару лет мне дали многотысячную церковь, быть старшим пастором, понимаете? Я не знал, что с этим делать, как справиться. Вот такое. Слушайте, надо верить до конца. Хотя вроде бы пока живой, так? Лучше живому в случае, чем мертвому льву. Ну, друзья, хорошо. Я думаю, что мы что-то сегодня покопали, так? И мы будем дальше копать, как ходить в этой, как держать картины, все. И вы увидите, оно другое, бух, кому-то ночью, кому-то днем, кому-то у молитвы откроется. И мы будем плодоносной церковью. Мы будем носить проекты. Мы будем сейчас возьмем, будем молиться за следующий зал, потому что как только что-то что-то бухнет, что-то прорвется, тут никаких обс... нету условий таких, знаете, ничего. Мы должны, <с> какие-то люди не смогут сюда проходить. Нам -то тут пока что хорошо. Мы тут пока как, как Давид это в пещере. <с> Но потом надо будет и послу принимать, и все. Поэтому, слава Богу, учитесь жить картинами. Будьте мудры в этом мире. Я в чреве кита. Не говори там. Ха харизматический анекдот. В аду кричит. Я в раю, я в раю, я в раю. Я верю. Поздно верить, да. Да. Поздно пить боржовый, да. Я верю. Надо было раньше пить. Короче, я верю. Должны, но пока ты живой, даже в чреве кита. Не конец. Бог есть Бог воскресения. Эту картину осознай. Осознай, почему попал туда. Покайся. А потом возьми другую картину. Это безумие, подвиг веры в чреве кита говорит, что я в этом храме буду славить и все, что обещал исполнить но здесь вера всемогущего Бога. Здесь вера в семья. Куда в тебе там затоптали, тебя закатали, полили, что ты умираешь, а у тебя жизнь новая начинается. Аминь. Поэтому будьте верь, Бог дает нам всегда торжествовать во Христе Иисусе. В любых обстоятельствах. И праведник верой жив будет. Аминь. И так мы должны смотреть на своих детей. Так мы должны смотреть на свои семьи, на свое здоровье, на себя. Не жить этой картиной. Но и не исповедовать пусто, так? А взять семя внутри, картину от Слова Божьего, растворить в сердце. И, про, имея в сердце картину, в ней семья, говорит, я отец народу. Почему? Ты говоришь. Ты не ля-ля, вот а говоришь, а вот там просто исповедуешь. А у меня семья есть. Аминь. И я провозглашаю, у меня, у меня, ты говоришь, безосновательный ты человек, который ля, -ля Почему? Потому что у тебя нет основания, что у тебя будут помидоры. Ты не посеял. Ты не посеял огурцы, а говоришь ля-ля-ля. Тебе надо в сердце запустить это. А потом, говорит отче, смотря один глаз на сердце, а другой на Бога. Господь, посеяно. Жду. Что ты решишь вопрос с моим жильем. Вот что-то опять, вот воскресенье. Неделя пролетела, ничего нету. Я же жду, Господи. Аминь. Я благодарю, Господь. Почему благодарю? Потому что у меня, мое жилье в сердце мое. У меня семья есть. Аминь. Я беременный. Поэтому я не безосновательный, а я основательный человек. Откуда основание веры? У меня семья есть. А семья – это картина будущего. И с кем я имею дело? С Богом, который взрастит. я подвизаюся под подвигу веры. Аминь. Давайте встанем на ноги, помолимся. Отец, мы благодарим Тебя за это прекрасное время в самом лучшем месте, во Христе, в недре Отчим, в Боге, в Церкви, в Доме Божьем, со святыми, на этой земле. Я благодарю, что я не на небе, а на земле, аминь, во плоти». Потому что у меня есть время изменения, у меня есть время изменения, у меня есть время роста, у меня есть время плодоношения, у меня есть время измениться, аминь, время вас сделать, время сеять, время поливать, время трудиться над собой, над семьей, над церковью, над служением, над всем. Бог, у меня есть время сеять семена, у меня есть время держать картины, у нас как церкви есть время рожать возлюбленному плоды, детей, апостолов, пророков. аминь финансовый что хочешь можно рождать царство Божие все рожает и золото и серебро и бананы и вишни и детей все рожает аминь и мы благодарим тебя господь и славим тебя и я благодарю за сегодняшнюю встречу с тобой словом твоим духом друг с другом мы принимаем это слово сказать аминь и мы просим тебя накачай нас верою накачай нас верою, накорми нас верою, научи нас веровать, аминь, чтобы мы не боялись, как Давид, как Моисей, хоть с палкой шли на море, на фараона. Мы ничего не боялись, Он что тот, который с нами, больше того, кто в мире. И мы приняли царство, которое сокрушит все царства, а само пребудет век. Я высвобождаю царство, высвобождаю дух веры, высвобождаю, Господи, благодать всеми духов, аминь, мыслить картинами, мыслить образами, жить в образах Царства Божия, ходить в Царство Божием, Аминь, пользоваться Царством Божьим и являть его на землю, во имя Иисуса. Все сказали, Аминь.